Итак, дорогие мои, давно не снимала видео, но вот решилась наконец-то э, снять для вас видео под названием Планетный, немножко, может, надо развернуть Планетный тренд. Итак, давайте посмотрим на ближайший месяц-полтора, на ближайшее будущее, что вам подсказывают. В общем-то, это такой приближенный к астрологическому прогнозу, потому что карта астрологические. Буду тут как бы по астрологическим меркам вам все тут раскладывать. Камушки еще будут нам помогать. Итак, поехали, дорогие мои. Этот расклад не индивидуальный, но тот, кому надо, услышит то, что вот надо. То есть, каждая... И каждый услышит подсказку именно себе, дорогие мои. И у нас тут будет еще вот так. Я вот так положу. Так. И... Оп, улетели камушки. Вот тут вот пролетел. Вот здесь положу, Да? А что-то на будущее, на будущее какой-то камушек улетел. Итак... Начнем с того, что внутреннее состояние, немножко зажатое, камень, двоякости я его называю, потому что и зеленый, и коричневый вот в одном камушке заключен. То есть сейчас жесткий период, дорогие мои, когда вы принимаете решение, на какой вы стороне, кого вы Кому вы лояльны, кому вы, может, не очень лояльны. Но, во всяком случае, большинство из вас переживает вот такой период. Что-то в жизни меняется, в вашем мировоззрении что-то меняется. С новым чем-то надо будет жить. И такая немножко идет как бы перестройка вне зависимости, хотели вы это или не хотели. Но... Карта такая немножко зажатости, когда мы просыпаемся и попадаем в новый мир, в новую атмосферу, в новые слои, как бы энергетические, по-новому идет там перестройка, у вас не спросили. Немножко ощущение зажатости, немножко ощущение растерянности, а надо как-то приспособиться, а надо все равно жить дальше, даже если что-то возмущает или что-то не возмущает, ну вот какой-то протест, а может быть, радость, а может быть. Радость со страхами какими-то за каких-то людей, со своих, может, за родственников. То есть вот тут такая ситуация. Тема денежная. Ну, скажу так, через неделю, через неделю какое-то вам будет известие. М -м -м. вот касаемо, допустим, для нашей любимой России данный момент. Ну, от силы будет такое, знаете, скажем... Ну, 3-4 месяца такие, как зажатости узлов, потом начнет развязываться, дорогие мои. Просто перетерпите и все. Главное, чтобы вы психологически поддерживали решение своего президента. Скажем так, дом номер 2, дом денег. Вот тут, смотрите, какая вот карта. Карта, карта, когда кто-то посягает, когда кто-то под присмотром держит когда кто-то не хочет чтобы вы становились сильный это даже может быть карта внешних обстоятельств когда что-то зажалось зажалось а потом через неделю-полторы начинает отпускать отпускать но не совсем так как хотелось бы через три недели продолжится процесс таких тут два скачка два камня Продолжится процесс отпускания того, что на сегодняшний день в узлы зажато. Но оно будет отпускаться не совсем так, как вам хотелось бы. Потому что если бы камушек вот так лег, да, то есть вот более ярким, более насыщенным цветом, то я бы сказала, вот будет объявление, какая-то новость, но она будет постепенно, помаленечку рассасываться. Но во всяком случае, для ближайшего от сегодняшнего дня месяца, это очень хорошо. Тема поездок. Тема поездок ближайшие две недели у многих какая-то размытая, а может быть в фантазиях, а может быть в рассуждениях. Но через три недели вы уже сможете обсуждать свои какие-то... Больше, конечно, этот камень, он такой к тем поездкам относится, то есть это через две недели, ну через три, скажем так, Открывается период, он когда по работе вынуждены, когда нам надо уехать ну, с возвратом, но вот он более делового характера, когда мы что-то разруливаем, вот такое. Карта напряженности, когда есть... Тот, кто с вами не согласен, но вам надо куда-то ехать, и вы понимаете, а может быть вы психологически еще не восстановились, и вот как будто начинаете все заново. Ничего страшного, у вас, дорогие мои, все получится. Теперь переходим к теме дома. Мне вообще нравится, что по центру, смотрите, по центру просто жестко, и прям по центру лег камень, который камушек отвечает у нас за все равно стабилизацию за может быть монотонность какую то есть то что случилось уже то, то то случилось но этот камень он лег смотрите на границах всех так сказать всех домов всех тем всех понятий и лег не какой-то воздушный такой камень такой знаете а вот лег просто монотонный рабочий монотонный такой, бытовой, я бы сказала, бытовушный камень по теме, в центре. Значит, будете больше, может быть, заниматься, и, может быть, это подсказка. Отвлекайся домом, больше занимайся с близкими, с детьми, цени каждый день, обнимай люби, люби свою половинку. Вот такое. Тема дома. Тема дома через две недели. То есть романтик тут есть, кто глубоко в отношениях. Кто недавно познакомился, может быть, и познакомится. И домой в гости кто-то позовет. Особенно мужчины, возможно, пригласят. Ничего страшного тут такого. Нет на торт просто посидеть там. Не знаю. Ну, сейчас телек смотреть, конечно. Там такие новости всякие скачат. Но, не знаю, фильм какой-то видит посмотреть. И смотрите, какой камушек лег. Какой лег камушек у нас, да? Вот так он лег. Да? Вот. То есть все, что с домом, идет... В улучшение, в усиление идет карта защита дома. То есть, дорогие мои, я немножко пропитана последними свежими февральскими событиями. Вы понимаете, о чем я говорю. И поэтому вот у меня в принципе, хотела про Ерему, а все равно получилось про Фому. Все равно не такой расклад, как вообще вот для русского мира, я бы даже сказала. То есть дом будем защищать по-любому. Будем защищать свои интересы от других сволочей. Вот русский мир защищается особенно. Кому не нравится, может не смотреть, может отписаться. Теперь тема любви, тема детей, тема каких-то общений. Ну, тут и деньги, как хотите, может быть, подарки будут кому-то к кому-то. Кому может быть, вы детям захотите что-то объерчить жизнь и вне, вне дня рождения захотите купить какой-то подарок. В принципе, эта карта не обязательно про деньги, она говорит... Много разговоров, много переговоров, много встреч, может даже просто если в WhatsApp или Viber, но ну, обсуждений много. Но в принципе по-любому этот камень со стрелочкой, дом, любовь, дети. Кстати, к теме любви еще у нас камень Родонит Лег, который через 6 дней открывает 10-дневный период для тех, кто еще не познакомился или во всяком случае кто глубоко в отношениях тут все укрепляется отношения как бы плавно но если там какие-то ругачки сложности были а может быть вследствие внешних событий мы наконец-то начинаем ценить что такое жизнь как она хрупка и какое-то счастье и какой вообще-то подарок вселенной нам Теперь, кстати, вернусь назад, тема, тема образования сюда тоже входит. То есть, если у кого-то что-то сдвинулось непонятно, то через три недели все будет начнется как-то разруливаться. Учусь, не учусь, хочу туда, не хочу. Через три недели вы точно будете знать, где вы учитесь, зачем вы учитесь, за какие деньги вы будете учиться и что. Теперь дальше идем. Ну, в принципе, это камни, ну, этот отсек, он начинает, отвечать отвечает и за работу, то есть кто глубоко в каком-то коллективе, тут достаточно хорошие, благожелательные камни. Единственное, через три недели этот камень немножко отвечает за медицинские ситуации, то есть не перенапрягите свою нервную систему. На ночь немножко в валерьяночки какие-то, если вам после 40. Потому что яркие события сейчас, которые происходят, очень дают нам нервозность даже просто мирному населению. Потому что мы переживаем, естественно. Также камень э, горный хрусталь, он говорит, что когда он рядом с медицинским, он говорит, что мы ну, можем в чем-то заблуждаться. Или не досмотреть, или пересмотреть. То есть, ну, ну я бы сказала так, переживайте, дорогие мои, за свою нервную систему надо переживать. А все остальное вам может показаться и может быть ложной тревогой. И еще хочу сказать, что в ближайший месяц, конечно думаете что говорите на работе вы можете нажить себе ну может быть врагов может быть оппозицию то что меркурий злой ретроградные но также если у вас какие-то деловые встречи намеченные, то ближайшие две недели они будут плюсовые а следующие две недели они пойдут сложнее. Они как будто, как бы, не зря легла карта ретроградного Меркурия, они пойдут с тормозами, с какими-то передумками, додумками, с какими-то я назад, а ты вперед, и вот как-то тут так. Теперь тема «Смотрим партнерство». Ну, про любовь я сказала. Еще раз скажу, партнер, может быть, вам, кто познакомится, может, даже необычный маленький подарочек получит, а те, кто глубоко в отношениях, еще раз повторю, все стабилизируется. И партнеры, ну, может быть, через 10 дней вам покажется, что ваши партнеры немножко флегматичные. Кстати, кто-то из вас, да, кто-то теряет партнеров из-за э, вашего мировоззрения или они из-за их мировоззрения. Вот почему я так говорю. Потому что карта, карта легла как южный узел, как бы точка прошлого. Кто-то из партнеров деловых, а может быть друзей. Ну, вот как я, допустим, трех человек заблокировала вследствие ситуации. Ну, когда люди явно разделились на лебрикады. Вот просто вот дружишь с человеком, с ну, хотя, конечно, уже всплески были, кто за кого, кстати, кто в какой мир больше окунувшись живет. Ничего страшного. Зачем лезть в чужой мир? Ну и не надо врагов допускать, запускать в свой внутренний мир. Так, теперь идем дальше. Дальше отсек такой, конечно, который отвечает он, за какие-то опасности, за серьезности скажу так, через две недели немножко будет немножко такое усиление с разборами. Кстати, вот тут у, по, вперед камень прокатился, я его сейчас не оттрактовала. То есть у вас впереди, через два месяца, какие-то новые еще партнеры, о которых вы сейчас даже не догадываетесь? А может, это как новые друзья, но на которых вы нейтрально. То есть вы думали, что вот мои друзья – это мои друзья. Оказалось, ваши друзья очень жестко стоят на другой позиции, да, то есть защищают не ваш то, что вам дорого, этот мир, а в противорез. Вот вы кого-то сейчас отсеете, и потом, вот, понимаете, мы смотрим месяц, значит, грубо говоря, месяц и три недели у вас появятся и новые друзья, и новые единомышленники – с которым вам психологически легко и тепло общаться. А может даже вернется какой-то очень-очень старый друг, как вариант, кстати, где вы не ожидали поддержку, ну или понимание, сопереживания. Вот этот друг, так сказать, нарисуется, всплывет и, может быть, будет о чем поговорить для начала. Про опасности, ну, хочу сказать, да, через две недели что-то немножко усложниться, но ну не то, что усложнится, вот по этому камню даже можно сказать. Эм, немножко какая-то опасность через полторы недели, там трехдневная, сложность в доме. Я не говорю, что это опасность, но вот сложность что-то остановилось, может быть, ввиду мировых каких-то ситуаций, ваше внимание от дома уходит, вам трудно дома на какой-то бытовухе сосредоточиться, и вот так вот вы где-то мозгами, где-то там всеми энергиями там, где-то в другом месте находитесь, ну, бывает и так. Но во всяком случае, могу сказать, что если какие-то поездки такие, как сказать, командировочные, во-во, Командировочный. Через три недели немножко под э, усложняться. Вот, я бы вот так сказала, говорю все аккуратно, потому что это не личная консультация, дорогие мои. Что там по командировочным? Не, ну неплохо, неплохо. Итак, теперь переходим сюда. Какие-то сообщения, связанные э, с учителями, объявлением учителями с иностранным миром и вообще такое ощущение что вы хотите все дела разруливать и делать там где вы живете на данный момент или так получается или так временно пока в ближайшие 3 четыре месяца у кого-то из вас на всяком случай карта солнца она говорит что тут два варианта первый вариант когда иностранцы нам что-то объявляют в ближайший месяц полтора и вторая вторая версия трактовка этой карты когда какой-то иностранец берет вас под патронаж. Ну, нет патронаж, а в симпатии, в защиту. Ну, допустим, как вот Китай сейчас, в общем-то, на Россию не гонит бочки, а держит такой классический, ну, такой интересный нейтралитет с, с какими-то защитами. Ну, может быть, не совсем уж, совсем-то супер-пупер офи официального характера. Но вот так вот, как, знаете, прикрыли крылом немножко. Вот оно-то солнце, как объявление что-то заявление, объявление, потом цель. А к своей цели вы хорошо катитесь, хорошо легла карта колеса, хорошо катитесь, уверенно, причем по нарастающей. То есть, смотрите, как интересно вот тут камни лежат как камни тут лежат. Бытовой. Это с вариантами уже разноцветный. И это камень Марса. То есть, дорогие мои, видео называется «Планетный тренд». Где сильное место? Очень сильный, конечно, по статусу камень Марса. Потому что камень Венеры на поле Девы, он в падении, он не совсем. То есть то ли любовь, то ли морковь, то ли какая-то выгода, то ли хрен поймешь. А когда ну, знак Марса идет, даже если он на полу. вот так лег, да? Интересно, камни легли, потому а тут поле водолея. До водолея мы еще дойдем, дорогие мои. Марс очень сильный. У него супер статус в позиции вот на поле Козерога. И поэтому... Цели усиливаются, возможности усиливаются, энергии открываются, дополняются. Теперь водолей, он же может быть и друзья, он же и какие-то информационные истории, дорогие мои. По информационным историям будьте очень внимательны, очень внимательны. особенно когда в инстаграме приходит спа, спам и там этот такой тевтонский крест нарисован просто не пропускайте вам байдулу всякую пишут и хотят чтобы вы хотят вас залошарить чтобы какую-то информацию про своих родственников выдали ни в коем случае надеюсь вы сейчас поняли кому я кому я предупреждение дала вот и так как это прям вот линейка камней легла и на водоле то есть дорогие мои Водолей под ураном внезапно, рывками будут большие серьезные победы. Внезапно. То есть когда идет затишье и идет как бы бомбежка информационных полей, особенно там на 80% фейки, не, не пугаемся, не нервничаем. Если что-то в душе заныло или что, идем просто в церковь и ставим свечи к Николаю Чудотворцу за победы, за... Помощь за усиление каких-то энергий, чтобы умершие предки ваши тоже помогали кому-то. Особенно, дорогие мои, у кого предки погибли на полях, а таких семей каждая вторая в России. Вот у меня дед погиб на Курской дуге. То есть идем и через них, и от их имени, чтобы даже они мертвые вставали и присоединились с, в борьбе с гидрой, скажем так, с гидрой зла. То есть уран в помощь. Воздух. Кстати, это воздух. Это история про самолеты. Больше, возможно, ракеты. Дальше не продолжаю. Все поняли, о чем я сейчас говорю. Так. И теперь как бы, мы приближаемся немножко в дом рыбы. А дом рыбы пустой. То есть все тайное становится явным. Мы уже, и вы чувствуете, умеем через две недели вот этого всего мы начинаем сортировать. Может быть, смотрим Соловьев Лайв, Допустим, как там расшифровки идет ситуации, расшифровки этих лжефейковых видео. То есть вот такое, вот такое. И вообще, тут она больше карта к дому подходит. Ну, то есть, если что-то нам непонятно, со временем все откроется. И вообще, в принципе, как сказал уважаемый мною Павел Глоба, он сказал, что сейчас очень большая работа идет на фоне невидимом. Это, в принципе, может быть и как к вашему дому какие-то тайные спецслужбы подбираются. Но в смысле вражеские. Вражеские хотят через вас вас напугать или слишком сладкими, хорошими стать, что-то наобещать, и опять же у вас вытянуть какую-то информацию. Я бы сказала, берегите до, берегите свои гаджеты, берегите свои компьютеры, потому что именно сейчас война идет очень-очень сильный фланг информационный. И что вообще карта говорит? Карта вообще говорит об объединении. Эта карта сильная во всех позициях. Ну, объединение состоится. Присоединение какое-то состоится. То есть вообще-то карта союза. В принципе, гнездо, семья, союз. Надеюсь, многие понимают, о чем я сейчас говорю. Давайте, что еще? Что же по союзу? По союзу карта будущего. Карта будущего. Кстати, как символично или не символично, это карта зеркала. Зеркало это близнецы. Близнецы это Америка. То есть Америка, она и хочет нам насолить, допустим, русскому миру, да и хочется, и колется, и бомбы никто не хочет к себе там в столицах получать с неба. То есть вот тут вот такое, пусть он даже где-то битый мир такой, какая-то сторона немножко скрижащит, извиняюсь, зубами, но это мир... Мир – это всегда хорошо. Смотрите, вот сегодня у нас весенний такой день. У меня в окне солнце светит, туч нету, все так круто. И как я раньше говорила, давайте станем гармоничными, и гармония придет в нашу жизнь. Удачи вам!